Вернулись снова мы, даря бродя подковами, срывая Взрывая газки вместе с головой. А город слава новая, наш город, жизнь суровая, Идем мы по знакомой, по сновой. Ростов-город, Ростов-дом, Синие звезды небосклон, Субтитры а